Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали в Староселье, здесь мы строили дом из газобетона прошлым летом. На днях мне позвонил заказчик и сказал о том, что у него стали появляться трещины в плите перекрытия между первым и вторым этажом. Сейчас мы приехали для того, чтобы разобраться в ситуации, понять, что случилось, чем является причина и что мы будем с этим делать теперь. Смотрим! Как началась эта история? Прошлой зимой клиент обратился к нам с вопросом, что он залил фундаментную плиту, у него эта плита вызывает большие сомнения, и он хотел бы провести ее ревизию и обратиться к нам уже с заказом на строительство будущего дома. Соответственно, наши менеджеры с нашими инженерами выехали на стройку, провели обследование построенного фундамента, мы делали керны, обследовали основания под плитой, просвечивали плиту на предмет, достаточного количества армирования проверяли бетон выяснили все-таки что плита не пригодна для строительства дома поэтому пришлось заливать еще одну плиту сверху то есть была залита снизу плита 300 миллиметров поверх нее мы налили еще одну 300 плиту и уже на этом основании было принято решение строить будущий дом соответственно мы разработали проектную документацию на плиту на коробку на все элементы которые в принципе, сейчас уже возведены на этом участке и приступили к стройке. Саму стройку мы начали примерно в январе, и где-то к июню-июлю к объект уже был готов, и мы его сдали заказчику, собственно, в таком виде. Вот он на текущий момент и сохранился. Заказчик, единственное, установил дополнительно сюда окна, закрыл теплый контур. Внутри сейчас идет процесс разводки сетей, и, в принципе, поддерживается положительная температура, и в таком состоянии дом содержится. В процессе стройки наш технадзор системно приезжал, наши проектировщики следили за тем, чтобы проектные решения исполнялись качественно, тем не менее сейчас возник вопрос по поводу трещины, на самом деле очень странное явление, я такого в первый раз вижу, что плита перекрытия треснула, сейчас пойдем посмотрим внимательно, что там происходит. вы смотрели перебивку мы уже провели осмотр объекта с заказчиком и нашим техническим надзором трещин достаточно много порядка 20 штук я здесь насчитал Преобладают они вот в этой правой части здания идут они в основном по сетке нашего арматурного каркаса шаг их ну вот вот сетка как шла так они здесь и возникли трещины достаточно глубокие они не волосяные то есть их тут много и они так, достаточно крупные. В то же время скажу, что они не сквозные а, и это не разрушение конструкции. Мы прошли, посмотрели еще не сплит перекрытия. Слава богу, они еще не зашиты и можно увидеть, что они целые. Это, конечно, а, дает позитивный настрой. Тем не менее сейчас а, планируем произвести более детальное обследование этой ситуации. Проектировщик проведет перерасчет конструкции на предмет ну, может, что-то было не учтено в проекте. А, Технадзор наш на следующей неделе заедет, проведет более детальное обследование именно выполненных работ, проверит количество арматуры в конструкции ее шаг, соответствует ли это нашим проектным значениям, проверит защитные слои, которые тоже могут быть одной из причин возникновения этой ситуации. И в следующий раз мы уже сможем собрать всю информацию, сделать конечный вид, вывод, в чем причины возникновения этих трещин. Помимо обследования плит перекрытия, мы также осмотрели все стены и конструкции, построенные в доме. В случае, если у вас начинается разрушение дома, э, или разрушение фундамента, или какой-либо монолитной конструкции, первый элемент, в котором появится существенная такая разрывная трещина, это стены. Потому что стены это более мягкий материал. Также следует обращать особое внимание как раз на оконные и дверные проемы. А трещины обычно появляются по углам, потому что сечение стены в зоне окон или дверей уменьшено, и это наиболее слабая зона. Если у вас где-то клюнул фундамент или отошла плита перекрытия, стена, вернее всего, лопнет, и это будет являться признаком уже таким необратимым процессом разрушения, который надо срочно лечить, укреплять, ну или в целом сносить. Здесь мы провели обследование, посмотрели таких, посмотрели и таких, мы явлений не обнаружили, это очень радует, это говорит о том, что конструкция не разрушается, есть локальные усадочные процессы, которые ну, создают какие-то трещины, они никак не влияют на работу конструкции, и, собственно, на этом моменте мы уже считаем, что надо нам провести детальное обследование и принять верное решение, в чем причина. Значит, какие у нас есть гипотезы? Первое, это нарушение защитного слоя. Это моя гипотеза, которая говорит о том, что при укладке бетона, возможно, сверху, ну, либо больше бетона ребята залили, либо где-то у них там стульчик или арматурка просела в процессе укладки бетона. Вследствие этого над арматурой большой слой бетона. И ввиду того, что нет никакого конструктивного армирования дополнительно, бетон из-за того, что он такой хрупкий материал он в этой зоне может разрушаться вторая гипотеза как говорит наш технадзор это химическая то есть применяется различного рода цементы где-то цемент такой высокопрочный который долг, долгий срок времени набирает прочность и связи с тем что у него повышенная прочность, соответственно, повышенная хрупкость. Вот он со временем может давать микротрещины. Они не влияют на несущую способность конструкции, но, тем не менее, они могут возникать именно вот в данных конструктивах. Третья гипотеза – недостаточное армирование в конструкции. Мы ее проведем путем перерасчета этого проекта. Проверим еще раз, в чем причина. Может быть, она кроется там, но хотя я, честно говоря, в ней сомневаюсь. Но четвертая гипотеза это просадка крыльца, которая находится на отдельном фундаменте. Над крыльцом выполнен козырек, козырек жестко связан с плитой перекрытия, и как раз в зоне, где раскрылись трещины, оно там примыкает. Мы сейчас пойдем посмотрим, раскрылись ли трещины на фундаменте крыльца. В случае, если они там есть, значит, крыльцо начинает потихонечку клевать вниз, тянет за собой перекрытие, и это является... Причина раскрытия трещин. А у дома у нас есть вот такое крыльцо. У нее есть козырек, который жестко завязан с плитой перекрытия второго этажа Он опирается через колонны на уже крыльцо Фундамент крыльца значит у нас лента с обратной отсыпкой и плитой сверху тонкой стяжкой Под домом у нас фундаментная плита Значит, у нас есть точка жесткое крепление сверху монолитной плиты и снизу фундаментной плиты. Если рассматривать нашу гипотезу о том, что это крыльцо начало вот так корениться, у нас, соответственно, здесь должна появиться трещина и на фундаменте то же самое. Вот сейчас посмотрели на фундамент. В этой зоне у нас плита от крыльца примыкает к плите дома. Плита заливалась в одну заливку. Можно увидеть, что здесь сейчас никаких трещин нет то есть бетон, который заливался летом, никак не треснул, это нам говорит о том, что конструкция это отдельно не усаживалась. То есть, если бы крыльцо начало давать осадку, крениться, здесь бы точно появилась трещина, свежий бетон бы рассыпался. Здесь бетон целый, значит, гипотеза с крыльцом у нас отваливается, значит, остается у нас три варианта, которые мы ранее озвучили. Сейчас потратим время и проведем более детальное обследование. Как будет готово, мы вам обязательно наши выводы расскажем. На самом деле в наших проектах периодически возникают задачи по рекламациям, где-то трещинка возникла где-то крыша может протекать такие моменты происходят не скажу что часто но раза два в три год мы на такие задачи выезжаем и пытаемся их решать видео мы это сняли с целью не прятать свои ошибки тот кто ничего не делает, никогда не ошибается мы на самом деле ошибаемся часто у нас в компании есть определенная процедура и мероприятие, и мероприятия которые позволяют мне нам наши ошибки, то есть у нас есть проверка проектной документации, есть регулярный чек-лист на проверку всех скрытых работ, которые производятся на стройке, также этап сдачи работ включает в себя повторную приемку выполненных работ, ну и в случае возникновения каких-то рекламаций уже после сдачи объекта у нас есть немедленная Реакция и все руководители компании, которые есть, вникают в суть проблемы и пытаются ее разрешить для того, чтобы в будущем ее не повторять. Гарантийные обязательства, которые есть на нашей компании, мы от них не отказываемся и всегда ведем. Кому было интересно это, это видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите в комментарии и будем разбираться, в чем причина возникновения трещин на этих объектах. Всем хорошего дня, всем хорошего вечера, всем пока.